Голая осина под окном Прошлогодних листиков десяток Задержались в память облом Прелестей и юности остаток Но и их, наверное, на днях Ветер без бесцеремонно Так вот мы на жизненных путях растеряем все непринужденно. Лес теряет яркие одежды, не перечит скорб свою в надежды. Облекает в думы о весне и готов забыться в сладком сне, словно листья будет увядать, радушная молодость и сила, но в душе. Спасение, благодать Не уйдет со старости в могилу Лес теряет яркие одежды Не перечит скорбь свою в надежды Облекает думы о весне И готов забыться В сладком сне Оделись сопки хмурные туманы и ткут печаль дожди А где-то солнце золотит каштаны Не унывай, надейся, веруй, жди Лес теряет яркие одежды Не перечи. Скорбь свою надежды Облекает думы о весне И готов забыться в сладком сне